Какая-то конкретика может быть есть по Ну, пока нет. пока. Ну, как можно? Вы же понимаете, для того, чтобы все это разобраться, нужно сначала э, во всех медицинских делах разобраться. Ну, после матча тут это ну, бесполезно, можно сказать, так делать. Уже завтра, послезавтра будет ясно. Ну, это футбол, такие бывают что же делать? Мягкий грунт, иногда переходы с одного поля на другое, потому что Динамо имеет свою специфику поля, понимаете, ну как бы оно такое мягковатое, но тренируемся на полях такого, немножко другого качества, где они чуть жестче, но бывает чуть мягче, поэтому что делать? Команда наконец-то под вашим руководством добыла первые очки. А насколько вам футбол понравился сегодня, именно его качество? Насколько оно пока далеко от того футбола, который вы прививаете в команде? Ну, хочу поблагодарить соперника первого. Значит, я, скажем, команду «Исла», считаю, самой организованной командой в чемпионате. по организации игры, как ни странно. Значит, в принципе, поэтому значит, соперник был очень непростой, но мы, наверное, подстроились под них, так бывает, подстроились и как смогли переиграть, Ну, вот так бывает. Следующий вопрос. Владимир. Добрый вечер, Владимир Кириллин, Купсомольский «Правда» Гелоруссия. После сотка на перерыв вся команда, включая запасных, уходит в раздевалку. Хотя вот раньше запасные оставались, разминались, и вот соперника тоже остаются, разминаются. Почему так вот решили, чтобы вся команда уходила? Ну, ничего странного в этом нет. Вся команда должна знать, что происходит в перерыве и как будет строиться игра, какие будут изменения. А находиться на поле, ну, я считаю, там бесполезное занятие, вы знаете. Поэтому здесь ничего странного. Нет. Да, требует замены Риуса вышел Швейцов, так, так ожидалось, что он займет место Шитова, а Шитов уйдет на место Риуса, но не стали так делать, почему? Что, чтобы не рушить связи центральных? Ну, значит, если более того сказать, Марш Швецов вышел и великолепно сыграл, при том, что он вчера играл еще за дубль, значит, он немножко много пропустил и подтвердил свой, ну, скажем так... Класс игрока, который может сыграть на любой позиции. Как в центральной зоне, так и во фланге. Поэтому молодец, Макс. Еще. День как-то не попадает в заявку, хотя вроде за дубль хорошо смотрится. Значит, соревнование дублеров – это соревнование дублеров. И нужно отделять дублеры и они тренируются с основным составом, и у них есть возможность играть за дубль. Почему вы этого не делать? Да, ну, скажем так, они молодые, талантливые игроки, которые тренируются с основным составом. Понимаете, это игроки уже основного состава. Поэтому не должны ждать своего часа, когда они выйдут. Поэтому, как бы, ну, так, немножко такое нету логики. Дубль, нет. хотя дубль я вчера был, посетил игру дубля значит некоторые моменты ну понравились мне люблю